Это будет мини-гайд на то, как сделать пневмо Это основнандр с мультиплеер Для этого нам нужно нажать F1 Создать машину, любую, на свой вход Для которого вы Ну, вы сами знаете, какую машину Так, дальше переходим к настройки, Жмем на B, английскую Выбираем тело Ставим все те настройки, выставляем как у меня Так, дальше переходим в настройки флаги, вставляем все колеса. Дальше нам осталось только нажать F1, апгрейды и настроить гидравлику. Проверяем. Все, В принципе ничего делать-то не нужно было. Все очень легко настройки можно менять, если что, то можете обратиться к этому видео, все будет здесь. Сам сервер, я знаю, что вы, вам захочется узнать, что это за сервер, он будет, группа на него будет под этим видео, и все, что вам нужно, я на все это отвечу спокойно. Так что спрашивайте, отвечайте, удачи.